Не, нормально, там как раз этот. Можешь укрыться хорошо. Много. Давай, доброй ночи. До утра. Да? да есть, есть должна быть подушка. Итак, друзья, сегодня я хочу вам сказать что я вам и так много чего сказал. Поэтому не трахайте мне, пожалуйста, мозги. Я ещё одну хочу взять, пожалуйста. Смотрите то, что я вам уже показал. Да. Вот так.